9 июня 2019 года. Третий ад Ируна-Урус. Предстоит очень активный, энергетически сильный день. Но такая энергия, учитывая, что выпал весь третий ад по расчету, будет немножко распыленной. Возможно, вы будете хвататься за все дела сразу, и если не притормозите себя, то можете сильно вымотаться к концу этого дня. Но дел однозначно переделаете немерено. Это уж точно. Те, у кого есть пара, вероятен бурный секс тем, кто ищет своего душевного друга, сегодня больше шансов найти как раз сексуального партнера, нежели кандидата в супруги. В бизнесе вы будете переть вперед, невзирая на препятствия и даже не замечая их порой. Такой напор обязательно принесет прибыль, однако не увлекайтесь, можно нарваться на точно такого же упертого быка и будет битва. Если вы к ней готовы, Удачи! А если нет, лучше свернуть в сторону и поискать обходные пути. И Благо, сегодня их будет предоставлено великое множество. Желаю вам прожить этот день максимально продуктивно для себя. Буду рада вашим лайкам и комментариям. И до встречи в следующем дне.